Нарисуйте себе, пожалуйста, на этих ваших э -э рисунках. Берете... Больше по размеру. Я говорила только что. Давайте разберем это. Мне Я не понимаю, как вы насколько все это усвоили сейчас. Рисуйте на своих рисунках. Дополнительные зоны для питания трансплантата. Это я еще прификсировала к межзубным сосочкам дополнительно. Мне не понравилось, что он немножко у меня как, как парус такой подвисал. И прижатие было мне не, недостаточно. Я его еще двумя швами прижала просто. Это внутренние швы, которые... Да, резорбируемые. Резорбируемые, да. Это ультрасорб, вот, который мы вчера сшили. Сиреневенький. Он потом становится абсолютно белый, я нач... одеваю увеличение, чтобы снять эти швы. Нарисовать вам еще раз, пожалуйста. Я не понимаю, вы поняли, что нужно делать? А зачем... Нет, я имею в виду, а снаружи это швей, я же снимаю. А нет, это я, про другое. Нет, я внутренний, нет, конечно. Они же резорбируются. Да. Я пользуюсь резорбируемым материалом, естественно, да, только моно. У меня ультрасорб. Это наш э, завод питерский делает, линтекс. Мононити. На ну, любую мононить резорбируемую вы можете применять э, от 6 нулей. А можно здесь использовать например вот горизонтальный горизонтальный крестовит но только не самое не ну и снаружи прижимно ага. изнутри, изнутри вы знаете у меня там все равно там делаем тоннели там можно как бы никуда вы вот. имеете в виду сделать это вот. вот эти вот вот да, так вот. вот так кстати очень я понимаю ваше мастерство. Но, но, <смех> я, я думаю, что но у меня может и не получится Я уже старенький вижу, Вы знаете, в этой ситуации <смех> Если бы э, я вам предложила альтернативу сейчас Это старая у меня работа Кстати, могу сказать, что прекрасный результат Это давно я делала И вот уже сколько у меня прошло лет с этой работы, Я наблюдаю, что там... Ничего не происходит. Хотя мне в один голос все говорили, что это все идет обратно. Сейчас я покажу, как можно сделать. Вот разрезы. Вот это расщепленные зоны. Еще раз вам, да, их проговорю. Это вот сосочки. Хирургические на размер трансплантата, который мы умножили на 2 от мертвой зоны. Билотерально размер клона расщепления равен размеру клона Да, с каждой стороны. Понятно, да, это? Понятно. Смотрите, еще раз, не, непонятно. Я не вижу этого сознания в, в глазах. Трансплантат, вот он. Ой, извините. это ширина. Свободный десневой депитализированный трансплантат при работе на имплантатах вы мертвую зону умножаете на 2 в аппроксимальных вот этих расщеплениях. Ну, давайте, например, вот эта мертвая зона равна 4,5 миллиметра. Ну, какой-то такой средний, да, диаметр абатмента и так далее. Пусть ну, условно очень возьмем. Соответственно, на 4,5 вы должны уйти в, в каждую сторону. Да? Вы поняли, вы поняли то, что я вам написала? А теперь про шов. Я бы а, сделала, ну помимо вот этого наш любимый заводящий, который мы вчера отработали, а, сделала бы тогда крестообразный, знаете как, не прошивая сам трансплантат. А смотрите, вот так. Вкол в кол хирургический сосочек под него выкол здесь потому что там есть ткань там можно пройтись над в кол здесь под, выход и завязались То есть, не а получается у вас он Нитка пот здесь. Ну, да. И нитка пот здесь. А сверху вы прижали. Вы хотели такой, пожалуйста. Делайте так. Нет, ну, как вариант. Ну, да? да? Ну. Согласны, что так можно сделать? Ну, я, в принципе, вот, вот я почему, это делать надо во внутренней ране, да, как бы в нашей, потому что если вы это сделаете отсюда, это бессмысленно. Согласен, ну согласна же, он не прижмет. И, и, и, и там как на Вот это вот, да. Вот это вот там будет, там будет болтаться под сгустком, потом начнет рассасываться густок и образуются все просто вот эти мертвые зоны еще а, проксимально от абатмента или имплантата. Ну и дальше все, Фи, с, с, сопоставление хирургического сосочка расщепленного с анатомическим деэпитализированным доктором. Те сосочки, которые у нас остались, вы помните, да, что разрез начинался выше анатомического сосочка. Вот эту часть мы депитализируем для того, чтобы потом сопоставить два кровоточащих, две кровоточечные поверхности, для того, чтобы, да, правильная вот это была первичная рана. Как Какой? Два... О, нет... Как называется этот шов, который мы сопоставляем хирургически с анатомическими сосочками? Кто вчера не спал? Будем проверять. Никто не спал? Обвивной. Обвивной. Обвивной. Нет, не горизонталь. Отлично. Гвойной, обвивной, петлевидный, кисетный шов. Все. И мы фиксируем сразу два сосочка с двух сторон. Одномоментно, одним швом и затягиваем его. Вот так это выглядит. Следующий протокол. Следующий шов. Надо нарисовать этот шов Следующий шов. А следующий ну, шов как, а, в части? Да, суперостальный. Супериостальные, фиксация лоскута в новом положении, вот здесь, с супериостальным швом, с двух сторон. Ну вот это все ушито. Вертикальные швы мы ушиваем. Не, на той фотографии нет, но это, чтобы не было вопросов, крестообразный шов <coughs> есть. Но просто там по, по ходу видно какой-то самого съемки была история. Это две недели. Это выглядело вот так. Это после снятия швов Что? Грустно? Нет, посмотрите Вот это полтора месяца Вот это три месяца Почему грустно? Какая красота у нас рецессия есть. А мягкотканный комплекс восстанавливается от 3 до 6 месяцев. Поэтому... Вы же тоже понимаете, что увеличенная фотография дает детали, которые спирта не видно. Самая волна да. тенденности. У меня в телефоне, в мобильном, есть фотография, как она выглядит сейчас. Покажи. Ну я. Я покажу, покажу. Не-не, ты самый не вопрос. Ну на первой фотографии сосочки, конечно, Они вы все вырастают. Вы не знаете, сколько растет сосочек? Шесть месяцев? Почему вы все хотите какой-то? Это не кошки?